Социальное предпринимательство – это вид деятельности, который направлен на решение социальных проблем общества. Социальные предприниматели работают не ради собственной выгоды. Они э, э, делают лучше жизнь окружающих людей, лучше делают жизнь нашего общества. Человек с ограниченными возможностями благодаря социальным предпринимателям сможет найти достойную работу – которая будет для него комфортной и удобной. Бедняк может также получить рабочее место, чтобы иметь возможность обеспечивать как себя, так и свою семью. Безработный человек с легкостью трудоустроится, если обратиться к социальному предпринимателю. Бездомному также помогут с жильем, потому что в мире множество добрых, желающих помочь а, другим людям, людей. Чтобы стать социальным предпринимателем, не обязательно быть миллионером и иметь множество денег. Ведь вокруг столько людей, которые ищут таких же неравнодушных, которые стремятся помочь человеку, который оказался в беде. Люди создают специальные сообщества, которые смогут прийти на помощь другим людям. В России социальное предпринимательство развивается быстрыми темпами, и примером первого социального предпринимательства в России можно назвать дом трудолюбия, который был основан Иоанном Кронштадтским в конце XIX века. Здесь каждому нуждающемуся помогали найти работу, получить приют, помощь. Также в качестве примера социального предпринимательства в России можно назвать салон «Надин». Это не просто салон, а салон, где работают инвалиды по слуху. Все работники салона общаются с помощью языка жестов. Тем самым салон обеспечивает рабочими местами инвалидов по слуху, а также помогает людям с похожей проблемой обратиться к этому салону за специальными услугами и перестать чувствовать себя одинокими в своей проблеме. Ульяновская область также не оказалась в стороне от социального предпринимательства, и в нашем городе существует несколько организаций, которые занимаются таким видом деятельности. Первым примером является клуб активных родителей. Миссия данной организации это содействие развитию социальной стабильности в регионе, сохранение... Семейных традиций, внедрение инновационных подходов в области семьи, материнства, детства, создание благоприятных условий для появления новых инициатив по улучшению качества жизни семей и профилактики социального сиротства. Главная цель данного социального предпринимательства – это больше счастливых семей в Ульяновской области. Клуб «Активных родителей» занимается организацией экскурсий на предприятия для того, чтобы познакомить детей младшего и среднего школьного возраста с предприятиями города и области, чтобы, вырастая, они не уезжали из своей области, а оставались здесь и видели, как развивается их родной город Ульяновск. Перед выпускниками вузов открывается перспектива устроиться на достойное место работы, не выезжая за пределы Ульяновской области. В то же время родители начинают знакомить своих детей с профессиями с более раннего возраста. Клуб активных родителей первыми предложили рассматривать производственные экскурсии в качестве образовательного инструмента, на которых можно не только попробовать или увидеть конечный продукт, но и узнать историю предприятия и то, как она вплетается в историю родного города. Положительные впечатления, обсуждения беседы – все это методы закрепления увиденного в клубе активных родителей. Следующий пример – это детский творческий центр «Инженерка», где у самых юных мечты становятся реальностью и реализуются важные задачи. Если ребята ищут пристанище, где можно играть и творить волшебство, в детском центре «Инженерка» Сорванцов с легкостью научат общаться, дружить и разовьют способности ребенка. Занятия проходят индивидуально, либо в группе. Здесь происходит обучение учащихся спортивной промышленной робототехники, 2D и 3D моделированию, разработке печатных плат. А также происходит базовая подготовка для работы на станках также развитие навыков программи... программирования для практического применения в IT-проектах, проведение мастер-классов для педагогов, руководителей объединений и детей по спортивной и робототехнике моделированию, программированию для повышения компетенций в области информационных технологий. Данный проект «Инженерка» имеет три основных направления – Первое – это развитие способностей программирования и выявления талантливых детей города Ульяновска. Второе – это демонстрация навыков как стимул для дальнейшего профессионального роста. И третье – это просвещение и привлечение новых кадров в город Ульяновск. Также следует четко понимать, что же такое социальное предпринимательство – Социальное предпринимательство – это использование различных средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных и экологических проблем общества. Хорошим шагом на пути к развитию социального предпринимательства было бы появление в школах и вузах такой специальности, как «Социальный предприниматель». Необходимо сформировать у молодежи правильное представление о социальном предпринимательстве и о пользе социального предпринимательства для человечества. Спасибо за ваше внимание.